Проведение очередного, второго этапа международной зимней исторической школы в Татарстане на древней Елабужской земле, овеянной тысячелетней историей и обладающей уникальным наследием, вобравшим в себя культурное достояние тюркских, славянских и финно-угорских народов нашего края. Казанский университет изначально формировался на принципах, заложенных Вильгельмом Гумбольдом, прежде всего, как сообщество исследователей. Исторически он представлял собой образец интернационального сообщества ученых. Так, например, талант великого российского математика Николая Ивановича Лобачевского и первооткрывателя Антарктиды Ивана Михайловича Симонова, оба они впоследствии стали ректорами нашего университета, расцвел под руководством выдающихся ученых, немецкого математика Мартина Бартерца швейцарского физика и педагога Франца Броннера, австрийского астронома Йосифа Литрова, которые не просто курировали молодых ученых, но и принимали живое участие в их человеческих судьбах. Место университета в Международном исследовательском содружестве определялось не только выдающимися научными результатами, полученными представителями разных стран в Казани, как, например, открытие химического элемента рутения Карлом Клаусом, но и формированием здесь целых научных школ, объединивших ученых разных возрастов, вероисповеданий и национальностей. Христиан Френ, Александр Казимбек, Федор Эртман, Осип Ковалевский и многие другие выдающиеся ориенталисты основали в Казани школу востоковедов, поставив тем самым изучение Востока в России на уровень не уступающий европейскому, а подчас и превосходящий его. Работая в Казани, Иван Александрович Бадоин де Куртене создал лингвистическую школу, положив начало структурализму в лингвистике. Традиции этих научных школ живы до сих пор и передаются как российским, так и иностранным студентам. Казанский университет ныне является одним из лидирующих российских вузов по количеству иностранных обучающихся. Их у нас сегодня порядка 11 тысяч из 106 стран мира. Очень важно, что... На втором этапе проведения Международной исторической школы большое внимание уделяется не только лекциям выдающихся историков России, но и совместной проектной работе иностранных и российских студентов по наиболее значимым вопросам мировой повестки дня в контексте общей темы «Россия и мир». События последних трех десятилетий и задачи созидания новой России поставили наше общество перед необходимостью Формирование новой российской идентичности в окружающем нас мире. Истории и культура должны, несомненно, стать опорой этого процесса, способны постоянно напоминать о целостности и значении России как одного из определяющих сил мирового развития и международных отношений. Именно поэтому важно понимать суть международных процессов, их исторические корни, видеть причины эволюции международных систем. Весомый вклад в формирование этой новой идентичности вносит и Казанский федеральный университет, так как с момента основания и до сегодняшнего дня изучение истории и культуры народов России и мира в университете уделяется огромное внимание. Действующие на базе Казанского университета гуманитарные подразделения и, в первую очередь, Институт международных отношений готовят высококвалифицированных специалистов в области международных отношений. Значительный упор при обучении студентов делается на изучение как европейских, так и восточных языков, истории, современному положению, культуры и экономики зарубежных стран, процессе развития стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими университетами, научными центрами и организациями Европы, центральной и Юго-Восточной и Восточной Азии и Ближнего Востока налаживаются не только научные и экономические связи, но также происходит диалог культур. Расширение сотрудничества Казанского университета со странами ближнего зарубежья, государствами Европы, Среднего и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона способствует формированию за рубежом адекватного восприятия истории и культуры России, ее роли власти мировых, политических и экономических процессах. В свою очередь, привлечение иностранных специалистов, имеющих опыт работы в ведущих университетах и научных центрах, позволяет обеспечить диалог цивилизации, воспитать толерантное отношение к ценностям и традициям других народов. В заключение позвольте пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, плодотворной работы, успехов в решении поставленных перед школой задач, а также установление и развитие дружеских, научных и, конечно же, личных контактов.